Привет, меня зовут Кирилл. Сегодня я наконец-то нахожусь в кадре, а не за ним, потому что именно я снимал концерт Кадмира, о котором мы сегодня с ним поговорим. Привет. Привет. Как дела? Хорошо, я мечтаю покататься вот на этом. Это называется теплоход. У нас есть такой бюджет на сегодня? Эм, мы про это обязательно поговорим, что концерт дал феноменальный бюджет. Угу, ну, хорошо. это все, что ты расскажешь про Да. Как твои дела? Ну, я не спал, не знаю, видно ли это по мне. Практически сутки. Как ты однажды сказал, что я сильный трудоголик, и это на самом деле так. Я делал акустические лайвы, монтаж, цветкоррекцию, еще предстоит сделать, поэтому я, как всегда, в работе. Решили значит, зайти и поесть, потому что я лично только сегодня и завтрак, и сейчас обязательно у нас начнется серьезная программа. сегодня также будет Азиза, который все это снимает. А здесь почему ты вообще согласилась? Потому что я вас люблю. Так как мы сегодня с тобой будем разговаривать про твой первый концерт, uh -huh. первый такой основной вопрос, почему, зачем ты захотел концерт? Я думаю, что любой уже состоявшийся артист, да даже не обязательно, уже какой-то полноценный, хочет показывать свое творчество. И сольный концерт, не где-то в каких-то мышапах или фестивалях, это большое событие, когда ты уже серьезно, взросло, осознанно хочешь заявить о себе и о своей музыке. Вопрос по Ты считаешь себя состоявшимся артистом? Да, конечно. Я считаю, что проект Кадмира довольно сформированный, понятный по формулировке, понятный по призыву. Что что Это просто, просто Чтобы увидеть жизнь, придется пройти Это так легко. Звезда, что ли? Присаживайте, я вот тут еду принесла ваш ассистенты где моя зарплата вот. Будем сейчас одевать его, кормить Расскажи вообще, кто занимался организацией твоего концерта? Занимался я, Артем, начиная от каких-то организационных моментов, технических, продакшена, рекламы, таргет и еще очень много всяких страшных слов. Бедный Артем. Какой-то Артем все организовал как а он просто пришел и, и ушел. Кто-то называет это Бог, кто-то называет это Вселенная, кто-то называет это Я, потому что часто мы находимся в каких-то разных проблемах, рутинах, и мы совсем забываем спросить себя, Артем, а я вообще счастлив? Расскажи немножко занавес за кулись и расскажи про репетиции, как они проходили, где они проходили, вообще про... как тебе было работать с этим музыкантами. И типа, ребят, у меня есть крутая песня. Ты типа с телефона и она спускается. это Почему бы и нет? Да. Этих ребят я довольно уже давно знаю. Мы работали с ними на фестивале. Помимо того, что они ходят в церковь, я знал их еще до вообще фестиваля. Какие аккорды? И ну, то есть как ты играешь? Может играть? А, еще пока не я, не... я вот, мне хочется а. вот эту 28. партию ставить. А, тут, как бы, получается, смещается вдоль в вот этот проигрыш. Да, да, да, Работать <связывая> с людьми, которые верующие, потому что у них немного иной взгляд на музыку, на этот мир, мне всегда очень приятно и очень комфортно. Я вообще разделяю Кадмира и Артема а не потому что это у меня раздвоение личности, потому что Артем это вот тот обычный парень, с которым ты сейчас разговариваешь, а Кадмир это очень четкая сформированная личность, у которой есть какая-то цель и миссия. Кадмир это смелый человек, который пропагандирует, проповедует какую-то определенную истину, но на самом деле я верю, что в каждом из нас живет вот какой-то такой свой Кадмир. Вы можете его назвать как угодно. Так как ты сам полностью организовал концерт, скажи, что было самым трудным? Я думаю, самым сложным это было поверить, что это состоится. Просто, когда ты это делаешь сам, очень сложно найти подтверждение тому, что все получится, потому что конфликт за конфликтом, там звукарь слетел, оборудование надо искать. Если говорить о каких-то более приземленных вещах, то я думаю, что самым сложным было — это решать проблемы. Как у тебя была сфера и какие вообще были ощущения, когда билеты не продавались? Ну, первое время, я помню, когда я поделился, пришел к тебе и рассказал, что у меня за неделю только шесть билетов. Я сказал, что с таким успехом я могу дома всех собрать и провести какой-нибудь квартирник. Пока только шесть билетов. Я надеюсь, их будет больше. И все получится, потому что у нас полная посадка 50-60 человек. Такие вот дела занимаются сейчас продажей и рассылкой промокоды. Зная себя, я не могу вот так вот сказать, ну, все тогда. Даже если пришло 10 человек, я бы все равно это сделал. Все равно для меня это событие. И, конечно, безусловно, количество важно, но куда важнее сам факт того, что у тебя есть концерт. Что касается проблем, а, такие ситуации нас учат быть более стрессоустойчивым. Особенно в моей профессии, в моей работе это необходимо. <соторит> <соторит> <соторит> <соторит> Впечатление самые-самые лучшие. Я просто вижу, как человек растет в глазах и воспринимаю в чем-то это для себя, даже как мастер-класс. Пропустил через свое сердце, честное слово. Сегодня такой заряд, не знаю, какой-то любви, Бодрости, энергии, счастья. Я не знаю, как это все красиво описать, но просто хочу сказать, что песни этого человека, они правда какие-то особенные. Но невозможно сравнить его с кем-то по посылу, по смыслу песен, которые он пишет по голосу. Друзья, я очень рад, правда. Не поверите, как я рад видеть. Этот момент настал. Еще пару месяцев назад я обещал, что сделаю этот концерт. Как твои ощущения? Получился ли концерт? Да, концерт получился. Я задел немножко петличку. Смогу поделиться своим ярким моментом. Давай. Это когда в конце на последней песне подняли фонарики. И это было очень зрелищно и трогательно, потому что это был тот момент, как апогей всего концерта, когда публика полностью вдохновилась всеми твоими речами, твоими песнями, и они решили максимально тебя поддержать. Я не переживаю вообще, в основном, когда я выступаю. Есть такое легкий мандраж, ожидание чего-то, что вот сейчас будет, и я это сделал. И я так этого долго ждал, учитывая, что я дал обещание еще три месяца назад. Uh -huh. Второй момент – это когда у нас с музыкантами началось вот такое спонтанное пение, импровизация. Я люблю такие вещи, потому что музыка а, перетекает уже во что-то большее, избавляется от рамок, что вот от песни к песне, здесь я болтаю здесь я то ну и третий вот как ты сказал когда уже все в конце э, подняли фонарики и после подходили благодарили что я их позвал по поводу концерта хочу сказать что я очень сильно кайфанула и еще э, слова которые артем говорил посеяли во мне такое интересное зерно ну, в голове. И сегодня я буду, наверное, не спать ночью, думать об этом во всем, потому что думать есть о чем. Выступление Артёма мне очень понравилось. Он зарядил, так скажем, своей любовью, как он желал этого, вот он воплотил это в жизнь. И, возможно, он замотивировал многих людей совершать, совершить подвиги сегодня и в дальнейшем будущем. Пообещайте мне, что когда вы выйдете отсюда или, может быть, сейчас, вы спросите, а что? Что у меня есть внутри, вдохновляет ли она меня, помогает или тянет куда-то вниз? Правда, вот просто задумайтесь. Я, я не знаю вас, я многих не знаю настолько лично, кого-то я вообще раз вижу. Но правда, задумайтесь, вот даже сейчас, Если у вас что-то внутри, что называется, как я называю руками? Правда. Мы с вами идем дальше, под вашей ходе Позитивный атмосферный человек, он зарядил свои эмоции, дал э, какое-то направление в пути. реально ты задумываешься, кто ты, что ты, что ты можешь. Хочу тебе в конце сказать спасибо за этот потрясающий, прекрасный концерт. Спасибо тебе. Я проникся сам этой э, сильной атмосферой и был очень рад и горд видеть э, такой отклик в э, людях, которые присутствовали там. И для меня это был просто показатель, то, что ты большой молодец, ты большой трудяга. Я хочу спросить тебя, какой сделал вывод ты после концерта? то я, безусловно, хочу продолжать, тут просто нет сомнений. Учитывая в то время, в которое мы сейчас живем, какой-то неизвестности, я бы хотел своим творчеством давать веру, уверенность в себе, в свое дело. Я очень много об этом говорил на концерте. Ну и, конечно же, напоминать о том, что есть такая вещь, как любовь, как бы она тривиальная и банальная уже не звучала, но она будет всегда нужна и актуальна. Я верю, что у тебя обязательно все получится. Спасибо тебе, что ты сегодня позвал меня в роли ведущего. Пожалуйста. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Следите за новостями Кадмира и увидимся на следующем концерте.